Майские праздники. Время расчехлять мангалы, затачивать шампуры и, конечно же, закупаться углями. Ведь с чем ассоциируется начало мая? Ну, конечно же, с шашлыками. Способов его приготовления достаточно много, но есть один момент, который всегда ставит многих кулинаров в ступор. В чем мариновать? Именно об этом сегодняшний выпуск нашего соцвопроса, где мы у совершенно случайных прохожих узнаем ответ на данный вопрос. Скажите, какой маринад вы обычно используете для шашлыков? Никакого. Вы не любите шашлык? Я люблю шашлык, но без маринада. Наверное, минеральную воду. С уксусом. Ну, классический там лучок, не лучок. Иногда на кефире. Там, Когда как. Лучше все, конечно, на ассорти. Там, если хороший стол, хорошие закуски, хорошая компания, то вообще шикарно. Разный там шашлындос, вообще нормально зайдет. В принципе, он все правильно сказал. Я согласен со словами своего друга. Я готовлю баранину, а там маринад не надо. Я люблю минимальный, там, лимонный сок, может быть. Ну, иногда уксус можно, ну, немножко, чуть-чуть. Можно немножко даже пиво. На Кавказе, как бы, баранина лучше готовится, чем свинина. Из-за этого люблю баранину. Я обычно использую майонез. Перец, соль и иногда минералку добавляю еще. Честно, покупаю такое сразу, готовы, либо готовят родители. Я сам никогда не мариновал еще. Я не готовлю шашлык, за меня готовят. Та же ситуация. А какой предпочитаете? Маринованный. Также маринованный. На самый простой. Я люблю курицу с кефиром, с луком, с зеленью. Самый лучший натуральный – это... Ряженка и лимон. Классический. А классический что в себя включает? Я пока еще не знаю, но я бы посмотрел, что самое классическое такой бы использовал. Ну что, друзья, сегодня мы с вами узнали очень много достойных рецептов маринада. но ну, а какой из них лучше решать, конечно же, вам и вашим близким, с которыми я желаю вам отлично провести эти майские праздники. Это был сос Вопрос» и я, Надежда Мещерякова. Всем пока-пока!